Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. продолжаю записывать ролики для тех, кто учится привлекать клиент проекты, продвигать свои услуги и товары, для тех, кто учится продавать через интернет. Этот видеоурок посвящен сайтам, я расскажу, что такое домен, что такое хостинг, как правильно зарегистрировать Хостинг как правильно приобрести домен. К этому моменту вы уже отредактировали свой одностраничный сайт, который вы будете использовать как инструмент для привлечения партнеров, для продвижения своих товаров и услуг. И теперь необходимо вот эти файлы, которые образуют ваш сайт, разместить в интернете. Для этого нам необходимо купить доменное имя, то есть адрес вашего сайта. Вот, например, адрес моего одностраничного сайта Игорь36. Вот этот адрес я в свое время покупал. И именно по этому адресу находится мой одностраничный сайт, где собраны все тренинги, все услуги, где я рекомендую проверенные мной сервисы. Вот Что-то подобное вы должны сделать и для своего одностраничника, приобрести для него какое-то красивое, понятное, тематическое имя. Так как вы уже поняли, что сам сайт это какие-то файлы, они не могут храниться в воздухе, для хранения всей вот этой информации, которая образует ваш сайт, нам необходимо приобрести услугу хостинга. Хостинг ⁇ это как раз услуга хранения ваших файлов на сервере какой-то компании чаще всего услугу хостинга и услугу покупки домена предоставляет одна и та же компания но ну еще кучу дополнительных полезных услуг виртуальных серверов покупки сертификатов покупки услуг перенаправления и так далее счет компании которые предоставляют такие услуги их очень много вот В своем тренинге по партнерским программам я предлагал ученикам использовать сайт 2Domain, через который мы как раз и покупали домены. Здесь они значительно дешевле, чем на том сервисе, о котором я вам сегодня буду рассказывать. Но к чему это привело? 2Domain, TimeWeb – это два наиболее известных и часто используемых в интернете сайта, где покупаются домены и заказываются хостинг. Но лично я до момента написания тренинга по партнерке не пользовался этим сервисом, предложил его только по одной причине, что у них дешевле доменные имена, хотел сэкономить деньги для своих учеников. Но к чему это привело? Люди сэкономили деньги, но, к сожалению, этот сервис вот за целый год, пока мы тестировали и проходили этот тренинг, вот за это время было очень много нареканий в отношении этого сервиса. Включались услуги, которые мы покупали. Техподдержка не очень спешит с ответами и с какой-то помощью. То есть в итоге вот эта экономия, она вышла по большому счету нам боком. сайтом TimeWeb я не пользовался, но он тоже, как я уже говорил, очень популярный. Я его не буду рекомендовать, потому что не хочу наступать на одни и те же грабли. Я вам порекомендую сервис, которым пользуюсь я. Я им пользуюсь. Уже очень-очень давно вот все мои сайты, и не только мои сайты моих партнеров, здесь лежит и сайт цыганского коллектива Черьены, лежит сайт студии Йоги Прана. Вот я очень давно пользуюсь этим сервисом, да, домены здесь подороже, не 99 рублей, а 150 рублей. Хостинг, в принципе, стоит те же самые деньги, как и на два домена, но это очень стабильно работающий сервис, очень стабильно работающий сервис с отличной техподдержкой, То есть вам всегда ответят и вам всегда помогут. Поэтому, друзья, давайте не будем экономить на спичках и все-таки будем пользоваться тем, что себя хорошо зарекомендовало, и проверено временем. У меня на канале уже лежит несколько видеороликов, в которых я рассказывал как происходит регистрация на этом сервисе, но ролики записывались достаточно давно, поэтому интерфейс на сайте поменялся, и чтобы вам было проще, чтобы вы меньше допускали каких-то ошибок, меньше тратили времени, потому что все-таки все вот эти видеоролики, которые я записываю, они в первую очередь рассчитаны на неподготовленных пользователей для новичков. И вот, друзья, чтобы вы меньше, скажем так, тратили своих нервов, я вам перепишу эти уроки по регистрации хостинга и домена. Итак, что нам потребуется? В первую очередь перейти вот по такой вот ссылочке, которую вы найдете на страничке этого видео урока. И перейду на страничку интернет-хостинга еще раз повторюсь, очень нравится этот сервис. Появился классный инструмент, вы можете использовать конструктор сайтов. Кому очень понравилось редактировать сайты, возможно, вы захотите даже на этом зарабатывать, я вам рекомендую обратить внимание вот на эту новую услугу сервиса интернет-хостинга, именно конструктор сайтов. Прежде чем начать пользоваться любым сервисом, необходимо пройти регистрацию на нем. Нажимаем на ссылочку «Регистрация». И начинаю заполнять бланк регистрации нового пользователя на сервисе хостинга. Заполняем поле «Электронный адрес», придумываем пароль и также его подтверждаем. Я настоятельно рекомендую всем, кто только начинает свой путь в интернете, только начинает знакомиться с сервисами, а именно для вас я все это записываю, все ваши регистрационные данные не записывать на каких-то бумажках. Вы сидите за компьютером, пожалуйста, открывайте какой-то блокнотик и начинайте в этом блокнотике сохранять все необходимые данные для регистрации. Очень хорошо, если вы будете сохранять и ссылки, чтобы было понятно, для чего сохранены эти логины и пароли для какого сервиса, для какого сайта. Я зарегистрировал прям отдельную чистую почту. И именно на этой почте я буду регистрировать нового пользователя на сервисе хостинга. Если у вас уже есть какая-то почта и вы эту почту не использовали для регистрации на данном сайте, заводить новую почту абсолютно не обязательно. Итак, заполняю поля. С паролем нужно быть очень внимательным. Используйте в пароле заглавные буковки, используйте цифры. Обязательно ставим галочку в чекбоксе, что вы согласны с договором и нажимаем на кнопочку «Регистрация». На вашу электронную почту сервис высылает письмо с подтверждением. Вам необходимо войти в свою почту. Письмо приходит достаточно быстро. Открываем это письмо. И вы можете сделать два варианта. Скопировать из текста письма вот этот вот код. Либо просто пройти по ссылке. То есть кому как удобно, так и делайте. Я сделаю первый вариант. Вот выделил код, скопировал его, чтобы продолжить работу вот в этом же окошке. Вставляю. И нажимаю на зеленую кнопочку «Подтвердить». Если письмо приходит очень долго к вам по какой-то непонятной причине, вы можете нажать «Введу код позже» и продолжить работу с сайтом но я не рекомендую вам это делать потому что без подтвержденной почты вы практически ничего не сможете сделать потому что хостинг и домен они приобретаются на конкретное физическое лицо и сайт должен быть уверен что вы не фейк какой-то а именно живой конкретный человек и от вас потребуют подтверждения причем подтверждать, как вы увидите придется не только электронную почту итак, нажимаю подтвердить Вижу сообщение «Подтверждение e-mail». Нажимаю на кнопочку «Закрыть». так первый этап пройден. Я зарегистрировался на сервисе интернет-хостинг-центр. Все данные я сохранил в текстовом документе. Следующим шагом, который вам необходимо сделать, это войти в настройки вашего аккаунта и выбрать действие «Подтвердить аккаунт». Подтверждение аккаунта производится через мобильный телефон. Опять же, вы должны использовать такой мобильный телефон, который раньше не был использован при регистрации на интернет-хостинг-центре. Я использую мобильный телефон своей сотрудницы. Страна у нас семерка, да? Плюс семь. Дальше номер твоего телефона. 904 213 92 86, 86. не уходи. Так, нажимаем далее. Так, на телефон было отправлено смс с кодом активации. Сейчас должно заквакать и прийти код. Код. Давай. 24. 15-15. 15 Если все введено верно, нажимаем активация. Окей, аккаунт подтвержден. Большое список. Куда человек? вам? Большая... Куда я Не волнуйся. Все, тебе продали в рабство на органы. Закрой, пожалуйста, дверь. Итак, аккаунт подтвердили. Это обязательное условие. Без подтверждения аккаунта ничего мы сделать не сможем. Значит, вы можете, конечно, использовать свой телефон. Реальный можете использовать телефон своих друзей, знакомых, можете использовать виртуальный телефон через сервис Смс регистрации. Ничего страшного, ничего критичного в этом абсолютно нет. Следующий шаг – нам необходимо заполнить регистрационную информацию. Как я уже сказал, все услуги хостинга и домена покупаются на конкретного человека. И вот данные об этом конкретном человеке мы сейчас должны и внести. Выбираю регистрационную информацию. Выбирается физическое лицо, не надо регистрировать ни на частных, ни на юрлиц. Выбирается, что вы резидент Российской Федерации, соглашаемся на обработку своих данных и нажимаем кнопочку «Далее». Очень такой, не скажу, что щекотливый момент, но много вопросов задают по поводу, на какое имя надо регистрировать. Друзья, если вы регистрируете какой-то серьезный сайт, например, делаете свой личный блог, и вы точно знаете, вы будете им долго заниматься, но вот хотите быть уверенным, что это доменное имя будет закреплено лично за вами, то есть для вас это очень важно, то вот в этих полях, конечно, нужно вводить свои личные данные. Если вы регистрируете домены, покупаете хостинг под какой-то проект, в котором будете вы участвовать, либо не будете, еще неизвестно, Данные, которые вы здесь будете вводить вот в поле информации клиенты, она абсолютно безразлична. Вы можете зарегистрироваться на любое вымышленное лицо. Но лучше, конечно, эти регистрационные данные где-то сохранить, потому что иногда техподдержка может, например, запросить вашу фамилию, либо там контакты, которые вы указывали при регистрации. Но вот в отношении этого сервиса ну, не было такого ни разу. А вот когда я регистрировал виртуальный сервер, там была необходимость именно подтверждать ваши регистрационные данные. Поэтому, не хотите регистрировать на себя, зайдите на Яндекс, наберите в поиске скан паспорта, вам найдут кучу каких-то паспортов, найдите, например, скан паспорта человека, который вам нравится по каким-то причинам. Вот. И на эти паспортные данные можете и регистрировать и хостинг, и домен. Для удобства возьмите этот э, скан паспорта и сохраните себе на диск компьютера, чтобы, опять же, не забыть в случае каких-то форс-мажорах, на кого вы регистрировали. Опять же, все эти данные лучше взять и выписать в виде текстового документа куда-то. И уже по этим Данным заполнить все эти поля с фамилией, именем, компаниями, годами рождения и так далее. Я не буду тратить время на запись, как я все это заполняю. Просто поставлю на паузу и заполню спокойненько все эти данные. Так Все поля заполнены. Поле компании я не заполнял. Заполнил данные по паспорту по... и повторно записал телефон, который я и подтверждал. Можете привязывать социальные сети, если хотите, я это делать не стал. Нажимаю на кнопочку «Далее». Если все поля были заполнены верно, то вы переходите вот на такую вот страничку, где выдается итоговая информация по вашему информационному листу. Нажимаю кнопочку «Далее». Вижу, что регистрационные данные пользователя сохранены. Вот именно на эти регистрационные данные я буду регистрировать домены и хостинги. Обратите внимание, вас еще раз перекидывают на страничку, на которой вам предлагают заполнить регистрационные данные для регистрации доменов. И сейчас мы создаем данные именно для регистрации доменов. Опять же соглашаюсь, что я согласен. Нажимаю «Далее». Открывается та же самая страничка. Но обратите внимание, сейчас она уже заполнена теми данными, которые вы вводили. Единственное, что от вас требуется, дополнительно ввести данные по адресу проживания. То есть для домена это важно. Я сейчас опять же поставлю на паузу, заполню все эти поля. Так, Я заполнил информацию о адресе регистрации. Опять же, вбил данные, которые я взял из паспорта человека, на которого я регистрировал информационные данные по профилю. Большинство данных уже заполнено было мною раньше. Пометил, что адрес почтовый совпадает с адресом регистрации. Английские названия вашего города, вашей улицы сервис формирует автоматически после того, как вы напишите название по-русски вот в принципе и все нажимаю сохранить извините друзья я не ввел данные по по месту выдачи паспорта поэтому у меня было сообщение что данные регистратора <coughs>, введены неверно занес информацию по месту выдачи паспорта и все отлично данные сохранены вы всегда их можете отредактировать всегда можете удалять но я этого делать не буду все подготовительные операции у меня сделаны, теперь можно переходить именно к заказу самих услуг. Нас будет интересовать услуга регистрации домена и услуга надежных хостинг-сайтов. Все услуги собраны в правой части главной странички интернет хостинг-центра. При заказе хостинга на длительный срок, ну, например на год, вы чаще всего получаете домен бесплатно. В какой последовательности вы будете регистрировать либо хостинг в начале, либо домен, это абсолютно не важно, но еще раз повторюсь, если покупаете хостинг надолго, то домен вам даже подарит. Поэтому лучше всегда начинать именно с хостинга. Но все эти услуги, они платные. Поэтому, конечно, прежде чем переходить к заказу хостинга, нужно пополнить свой баланс. Сейчас у нас баланс 0. Но прежде чем пополнять, нужно знать насколько. Поэтому я нажму на надежный хостинг сайтов, вам предлагают выбрать панель управления. Моя рекомендация, пожалуйста, выбирайте вот эту панель управления, она наиболее распространена. Это панель ICP, очень хорошая панель, очень понятная, именно на примере этой панели я буду рассказывать. Но данный хостинг дает вам на выбор три панели. Я изначально работал с панелью, которую разработал сам интернет хостинг-центр, она немножко отличается от ISP. Если вы выбрали панель управления, то уже потом ее поменять нет возможности. В некоторых случаях ISP предпочтительный, поэтому я вам предлагаю выбирать именно ее. Обратите внимание, вы переходите к выбору тарифа. Для нашего случая нам хватит базового тарифа денег нам потребуется 159 рублей вот это будет цена за один месяц причем вы здесь можете размещать до 4 сайтов и вам предоставляется достаточно много места То есть для того чтобы сейчас мы с вами могли приобрести этот хостинг на нашем балансе должно быть ну минимум 159 рублей ну 160 рублей и само доменное имя тоже стоит денег Давайте сразу посмотрим, сколько стоит домен. Нажмем на «Регистрацию домена». Здесь вы набираете то доменное имя, которое вы хотите зарегистрировать. Оно будет проверено, я сейчас это тоже покажу как. Но нас интересуют пока только цены. То есть Нажимаю на ссылочку «Посмотреть цены». И сейчас мне отображаются, сколько же стоят цены в различных зонах. То есть вот здесь написана зона, это те буковки, которые будут стоять после домена, то есть, например, точка RU. Да? Вот именно эта зона нас интересует, потому что в ней наиболее недорогие домены. Сейчас я ее найду, зону RU. Вот зона.ру, в ней домены стоят 150 рублей. Каждый домен 150 рублей. 160 за хостинг, 150 за домен. Мне необходимо пополнить баланс на 310 рублей, ну на 320 рублей. Сейчас я вам покажу именно как пополняется баланс. Нажимаем на кнопочку «Пополнить баланс». Указывайте та сумма, на которую вы хотите пополнить. Я напишу 320 рублей, нажимаю «Ок». Вам предлагают выбрать варианты пополнения. В зависимости от выбранного варианта с вас спишут либо 320 рублей, если вы пополняете через Яндекс деньги, если через Киви 329 рублей и так далее. Вот. Некоторые платежные системы, видите, например, с карты берут без всяких процентов. Например, если будете оплачивать через PayPal, с вас возьмут 350 рублей. Вот в зависимости от того, какой платежной системой вы пользуетесь, вы выбираете тип этой платежной системы. Я пользуюсь Яндексом, у меня на Яндексе точно есть деньги, и я пополню через Яндекс. Как работать с платежными системами, как завести кошелек, если у вас нет такой информации, пожалуйста, пишите в комментариях на страничке этого видео и я запишу отдельное видео по наиболее популярным платежным системам. Я пользуюсь вот этими четырьмя платежными системами, все они меня очень устраивают. Ну и Пользуюсь еще и WebMoney, хотя, если честно сказать, с WebMoney мне как-то не очень комфортно работать, хотя многие сервисы именно этот способ оплаты используют как основной. В этом видео я не буду показывать, как пополняется баланс, потому что все делается очень просто. То есть выбираете вариант пополнения, и вас в автоматическом режиме отправляют на страничку оплаты. Еще раз повторюсь, чтобы... Уж чересчур не затягивать это видео. Показывать сам процесс оплаты я не буду. Итак, баланс пополнен. Теперь я могу переходить к покупке хостинга и к покупке домена. Нажимаю надежный хостинг сайта. Выбираю панель ASP, Выбираю тариф базовый. И выбираю, что я хочу всего лишь на один месяц. Значит, никаких дополнительных параметров мне не не требуется. Так как я не приобретаю хостинг на год, никаких подарков мне не дают. Видите, если бы я приобретал больше, чем на год, то мне бы дали домен в подарок. Так как домен я еще не купил, я не могу здесь написать тот сайт, который я хочу на нем разместить. Я просто нажму в корзину. Деньги у меня уже есть. Я могу нажать на кнопочку «Оплатить». Я приобретаю Хостинг. То есть формируется заказ вот с таким вот именем, видите? По имени вот этому заказу вы в случае необходимости можете обращаться в техподдержку. То есть я купил виртуальный хостинг. Теперь я регистрирую домен. Нажимаю на регистрацию домена. Начинаю придумывать ему какое-нибудь имя, например, mygame.ru. Нажимаю на клавишу табуляция, и если этот домен свободен, то он становится зелененьким. Но этот домен, естественно, занят очень красивое название. Я тогда добавлю свои цифры 36, MyGame36 – это код моего региона. И это доменное имя свободно. То есть я регистрирую доменное имя для моего сайта MyGame36. Выбирается автоматически анкета, на которую... Будет произведена регистрация этого домена. Анкета у нас одна, она у нас выбирается по умолчанию. В разделе DNS-сервера лучше ничего не менять. Вы выбираете стандартные настройки. Нажимаю кнопочку «Далее». Вам говорят, что... Формируется заказ, регистрируется домен на сумму 150 рублей, и я говорю оплатить. Домен регистрируется не сразу, то есть он ставится в очередь, через 5-7 часов этот домен становится активен. На этом не все. Нам сейчас необходимо наше доменное имя прописать на нашем хостинге. То есть если бы мы с вами вначале зарегистрировали домен, а потом регистрировали хостинг, вот это имя можно было бы прописать в строке «Разместить сайт». И то, что я сейчас вам буду показывать делать, делать не надо будет. Мы же хотим с вами научиться пользоваться всеми инструментами, поэтому я вам сейчас покажу одну очень важную и полезную вещь, которую вы должны освоить. То есть я вас сразу научу пользоваться вот этой вот панелью, спи менеджер я нажимаю на ссылочку спи менеджер и мне предлагают ввести данные логина и пароля для доступа вот к этой панели управления значит где их взять все что вы делаете по регистрации своего хостинга виндомена все ваши действия сопровождаются соответствующими письмами на электронный ящик вот смотрите нам уже пришло целых четыре письма их все нужно прочесть и ознакомиться с той информацией, которая в них размещена, я не рекомендую эти письма удалять. Вообще нужно все данные из этих писем сохранить, особенно данные по панели управления. Значит, здесь прописывается логин и прописывается пароль. Все это необходимо сохранить. И именно эти данные я сейчас ввожу в соответствующие поля. Из строки «Пользователь» я ввожу строчку логин а пароль естественно в строчку пароль все нажимаю войти можно сразу запомнить эти данные чтобы в следующий раз входить в панель без ввода этих данных здесь ничего сложного нет этой панелькой мы будем с вами пользоваться можете почитать те подсказки которые выдает панель управления нас интересует раздел ww домены то есть если я сейчас выберу этот раздел то у нас тут ничего это неправильно, потому что мы с вами уже создали вот такой домен, и именно имя этого домена должно быть размещено у нас в разделе «WW домены. Так сейчас мы пропишем домен руками, то есть нажимаю на кнопочку «Создать», копирую в поле свой домен, нажимаю «Табуляция», автоматически заполняется под домен, корневая папка «Авто», «Айпи», Выбираю один, единственный IP, это тот адрес, который вам дается бесплатно. Здесь ничего не меняю. Email администратора либо удаляйте, либо, если вы хотите, чтобы у вас был еще и адрес, то есть добавляйте имя своего домена. Значит, кодировка можно ничего не менять. PHP можете сказать, что пусть поддерживает PHP. Все. Нажимаю на кнопочку «Ок». Вот мы создали на нашем хостинге первое доменное имя. Пока наш домен еще не зарегистрирован, если мы в адресной строке в объем его имя и нажмем клавишу «Интер», будет просто сообщение об ошибке, потому что такого домена еще нет. То есть он еще не зарегистрирован. Нужно подождать 5-7 часов. Через 5-7 часов, если вы все сделали верно, вы увидите заглушку. Появится сообщение, которое будет выдавать сам сервис интернет-хостинг центр для пустых доменных имен, но которые уже готовы. В следующем видео уроке я вам как раз и покажу, как это все выглядит. Итак, друзья, на этом информация о том, как зарегистрировать домен, как купить хостинг. У меня все. Если вам эта информация показалась достаточно сложной, Пожалуйста, пересмотрите урок несколько раз и делайте все последовательно. Если у вас возникли какие-то вопросы, на которые вы не нашли ответы в этом видео, пожалуйста, пишите на страничке этого видеоурока ваши вопросы. Я буду дописывать дополнительные видеоролики, чтобы сделать это объяснение вам предельно понятно. В следующем видеоуроке, после того, как наш домен будет активирован, мы загрузим наши файлы уже отредактированного сайта игра на наш хостинг и увидим, как это все прекрасно будет работать. Не прощаюсь, смотрите следующий видеоурок.